статус Севастополя как города русской славы и стал, по моему мнению, первопричиной всего того, что мы сейчас имеем. Невозможно было отдать Севастополь город русской славы западу и нацикам бандерам. И вот поэтому было принято решение все-таки забирать Крым. Хотя это решение было нелогичным, непонятным, половинчатым. И получилось все, как получилось. Тем более, что Путин сам недавно признал, что решать этот вопрос надо было еще в 2014 году, противостоять Западу еще тогда и забирать примерно все. Но тогда все забирать, Казалось совершенно немыслимым, хотя и было понятно, что Крымом все не ограничится. Вот у Донбасса не было статуса региона русской славы, и его не взяли. И взяли только через сколько лет. А Севастополь нельзя было отдать, и получилось так, как получилось. В этом смысле заявление украинской стороны, украинского государства, президента, что они будут возвращать себе Крым. Севастополь в том числе. Для чего звучат с их стороны сегодня эти заявления? Для чего это запускается в медиапространство? Обязательно следует уточнить, что никакого государства с 13-14 годов на территории Украины больше нет. Есть только квазиколония под контролем коллективного Запада и прошу не путать со страной Украиной, в которой есть огромное количество нормальных людей, просоветских, пророссийских, которые не хотят жить под Западом, хотят жить в мире дружбе с Россией. Некоторые даже очень конкретно говорят, что нужен СССР 2.0 и союзное государство. А зачем это говорят наши уважаемые до недавних пор западные партнеры? И так понятно, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы подбодрить про западных людей, оставшихся на территории Саларейха. Ну, а если техническая возможность захватить Крым, ну, так в этом сомневаются даже западные аналитики. Но, тем не менее, когда смотришь на окопы, выкопанные на пляже в Евпатории, ну, вот непонятно даже, что людям думать. То ли это обманка, ну, как вот тогда обманываем, и как оно все будет. Но пока мы имеем то, что имеем. Даже из... Артемовска, которые Бахмут, потихоньку выдавливают. Говорят, конечно, что будет какое-то мега-наступление, но есть большие сомнения, что будет наступление именно на Крым. Ну а говорят, говорят для пиара. Именно потому, что Севастополь – город русской славы. Потому что Крым – это символ. А что же им еще говорить? Вот это и говорят. Спасибо, Татьяна.